Сегодня Серега Гананян замечательный совершенно концерт подождал в госпитале Вишневского. Душевный такой, под гитарочку, вот именно здесь вот здесь такой, ну прям как -то квартирный для своих. Я вот, вот Серега, скажи, и пару и слов и к Донецкому, Вове передай, приезжай Ребята, всем низкий поклон, всем сил, здоровья, да. берегите себя самое главное, берегите. Ну и будем встречаться, я знаю, там Юта сейчас. Где-то, так сказать, у вас в гостях Ну, и, и я обязательно Как только, так сказать, разберусь -то с разными делами Все это, все срастется и все, все будет в порядке Увидимся, споем песни Вот, а пока вот по московским госпиталям Ну, дело такое дело, дело хорошее, да, дело хорошее в том смысле, что Это ведь полезно и мне самому я уж не знаю, насколько это полезно, ну, врачам немножко тоже им отдохнуть, они, они всегда в таком напряжении, это у них вообще работа такая, да, профессия серьезная, ну, и, так сказать, ребятам, но в первую голову, самому нужно, самому нужно, так, здесь немножко, так сказать, и, чтобы защемило, и дух перехватил у себя самого, ну, и выдать пару нот каких-то таких нормальных, и спеть, хоть и режьте Родину, хоть ешьте, как написал Владимир Скомцов. Но надо жить в России долго. Хорошо, выйдут. Увидимся. Пока.